Привет Турция, привет Сочи, всем привет Никита. Многие из вас его знают по видеоблогам, которые он уел из Сочи по недвижимости. Сейчас Никита переехал в Турцию, в валанию оттуда ведет свои трансляции. Скажи Никита, что тебя привело назад в Сочи? Что я здесь делаю, да? Опять? Да, бери микрофон. А, ну что, друзья, я, как и говорил, в принципе Сочи навсегда остался в моем сердце. Я приехал сюда у меня отпуск у меня я вышел вообще отпуск еще в Алании но отпуск не получался я каждый день ехал в 8 вечера домой вот такой отпуск получался я решил что нужно нужно куда-то уехать срочно работа не отпускает работа не отпускает, да ну и куда я поеду поехала конечно же в сочи в свой любимый сочи приехал вообще у меня улыбка до ушей. реально ну ностальгия все сейчас, все все, все по-русски везде мы сейчас, все по-русски отдыхаем на красное поляне, поляне да. это Горкий город, мы второй день здесь отдыхаем. Вот, и что еще? Что тебя еще привело? Давай, рассказывай. Я прям в Горкий город специально приехал. Знаешь почему? Потому что у нас там 34 градуса, жары, а здесь, ну, мы стоим прохладненько, классно. Вот, Но это, во-первых, да, попроведать я приехал в Сочи. Во-вторых, конечно, приехал я по делу. У меня продается здесь квартира в жилом комплексе Майами. Я вот, который на Мамайке. Да, Мамайка. Вот передаю ключи от этой квартиры, теперь этот человек продает эту квартиру. Оформим сейчас на него доверенность. Квартира, да, жилой комплекс Майами, это там до моря, буквально 5 минут, наверное, пешком. Статус квартира, Статус квартира. цена 135 тысяч за квадратный метр. 43,2 квадрата, 40. планируется она в полторашечку, но я думаю, Дима скоро снимет отдельное видео, но да, по в ней? ближайшее время будет видеообзор полностью по жилому комплексу, по району Мамайка. Угу. Вот, в общем, ну, кому, кому интересно, звоните, пишите, сброшу информацию гораздо раньше, потому что не знаю, когда появится время снять видеообзор, но сделаем, чем быстрее, тем лучше. Да, я надеюсь на Зиму, чтобы он продал мою квартиру. Ну, расскажи, как... Вот, Какие впечатления? Да. Ну, блин, несколько впечатлений. Первое впечатление, конечно, у вас никто не ходит в масках. У нас прям по городу нужно ходить в масках. Второе, конечно, что все говорят по-русски, я такой, о-о-о, можно с каждым поговорить, я же там изучаю турецкий, но еще на очень таком на низком уровне. По-английски, да, разговариваю, но не каждый турок знает английский. вот. Языковой барьер все-таки, как-никак, я не знаю, что-то откладывал, откладывал, но вот сейчас начал уже изучать, дело идет. Что касается недвижки, да, конечно, ну по уровню, конечно, недвижки, но не буду кривить душой, там недвижка, конечно, на более высоком уровне. В Алании нет вот таких вот всяких таких ужасных объектов, от которых я уехал. Мы назовем их говнодомами. Говнодома, да, без документов, непонятно как построены. Там, конечно, и у тебя инфраструктура. И чтобы вы понимали, я живу сейчас в комплексе. У меня там летний, зимний бассейн. У меня даже в комплексе есть боулинг. Спортзал. В этом плане, да. Но сауна. Спортзал, сауна, тренажерка. А, ну, спортзал есть. Но... По Сочи, что я скажу конкретно по городу, конечно, он по инфраструктуре, конечно, побогаче. В Сочи все равно все-таки он такой, более такой город, а там все-таки, ну, не а, Мы с тобой, я тебе, знаешь, предлагаю, мы, наверное, в ближайшее время э, с Никитой сделаем э, прямой эфир такой, типа баттл, да, то есть где, где плюсы и минусы, в общем, Турции и покупки недвижимости в Турции, покупки недвижимости в Сочи, то есть, ну, в чем особые отличия, там плюсы и минусы. Может ну, быть, нужно, быть мы, да, сделаем да, такое? подготовиться, да, нужно вычисли... выписать все все плюсы и минусы, да. Да, да и заранее вас проинформируем, когда у нас будет прямой эфир, может быть, он будет записан здесь в Сочи, может быть, уже тогда Никита вернется, в Турцию, но. В общем, да, наверное, мы это сделал. Я здесь ненадолго, буквально, наверное, на недельку. Вот на три дня снял здесь номер, потом в Сочи чуть-чуть отдохну, и все, и поеду назад. Ну, работать. И если вы хотите купить квартиру в жилом комплексе Майами, пока собственник здесь, собственно, да, да, да, да. обращайтесь. пять за квадрат, умножаем на сколько там? Сорок с 8, да, Давай да. еще немножечко твоих подписчиков украду. Подписывайтесь на Paradise Алания, <laughs> канал. Смотрите там. Нет, кстати, подожди, данное видео будет выложено на твой канал или нет? Вряд ли, мы же не можем одно и то же выложить. Мне кажется, YouTube Ладно, нам это, не это, разрешит это, это сделать. Это, это не суть. В общем, что? Ну что, что? Мы пожелаем тебе как бы, развиваться. Пожелаем а тебе спи... удачи, чтобы ты быстрее мою квартиру продал. <свят> да. Друзья, у нас такое коротенькое просто видео. Дима решил вот выйти, не теряя момента, что я здесь. Вот. Ну что, обращайтесь к Диме за моей квартирой, подписывайтесь на оба наших канала. Не забывайте поставить лайк, конечно же, на это а, видео. Кстати. Ну все, всем пока, всем удачи. Хорошего времени суток.